Иисус сроднил нас кровью, направляет нас любовью Он в пути. Крепко держит нас за руки, чтобы не знали мы разлуки верили. Подарил свое нам слово, что приносит в душу новый Божий мир. Он для нас источник вечный, в милосердии бесконечный Божий Сын. Жизнь в Иисусе дарит счастье, просветляет наши мысли и сердца. Аллилуйя! снесется, в этот день из наших уст Ему хвала, в этот день из наших уст Ему хвала. Аминь.